Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре небольшой набор инструмента под квадрат 1,4 дюйма, то есть под маленький квадрат от фирмы Master Tool. Артикул товара 78 2047, набор на 46 предметов. Мастер Tool это компания инструментальная из Харькова, но завод по изготовлению инструмента находится в Китае, то есть это заводской, заводской Китай еще говорят. Также это указано на самой упаковке, где изготавливается это Шанхай, КНР и где находится офис компании Мастер Tool. Что еще интересно на упаковке, это награды, которые получила фирма, высшая проба, лучший продукт года, общественное признание и это он качество. Материал затворения хромбанадевая сталь. Также указана маркировка стали. Комплектация набора. Ну и все, в принципе, из важного. Вот такая вот упаковка одевается сверху на кейс. Так, комплектация. В наборе маленькая трещотка. 1,4 дюйма. 72 зуба с реверсом. Быстрый сброс. Трещотка разборная. То есть можно внутри механизма служить. Длина 145 мм. Рукоятка комбинированная. Пластик, прорезиненный пластик. Далее, отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Есть представительный квадрат сверху. То есть сюда можно подсоединять, допустим, вороток. Данная рукоятка в наборе используется с битами, то есть получаем отвертку. Ну или головки также одевается на эту рукоятку. Три удлинителя. Маленький 50 мм, 150 мм гибкий удлинитель. И еще один удлинитель у нас также 100 мм обычный. Три удлинителя. 150, 150. Кардан для трудодоступных мест. Набор шестигранных ключей, 4 ключа. Переходник под шуруповерт. Можно использовать головки или биты. И набор головок. Общее количество головок 13 штук. Размеры у нас 4-4,5, 5-5,5, 6-7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14. Профиль шестигранный, председательный квадрат 1,4 дюйма. На головку логотип Master Tool CRV 14 мм. Сверху набор бит. Общее количество 21 бита. Профиль шестигранный, крестообразные биты, шлицевые и биты Torx. Комплектация разобрались, теперь кейс. Кейс состоит из двух частей. Соединяет широкая зависа. Так, сейчас я закрою его. Запирание на две горизонтальные защелки. Хотелось бы отметить, что вот данный набор 40 предметов данной ценовой категории. Мастер-тул, вот у мастер-тула у нас самый такой. Они, то есть, не пожалели на кейс. Кейс действительно здесь хороший, закрывается очень удобно, но ну и очень выглядит достойно. Логотип Master Tool. Вес набора 1249 грамм, ширина э, кейса 29, длина с рукояткой 17 и высота 4 сантиметра. Вот такой вот небольшой набор, как дополнительный набор, если у вас есть набор инструмента уже большой. И напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий. При заказе данного набора вы получаете дополнительную скидку при заказе. Спасибо. До свидания.